Всем привет! Сегодня сделали первый снеговик в этом году. Сейчас попробуем его разорвать петардочками. Что мы там запихнем? Давай посмотрим, что это у нас. Тортуга 8, давайте. Начнем с арта. Что будет дальше у нас, посмотрим. Давай, бери, будем заталкивать. Выпало! Выбола! давай следующее туловище так туловище мы будем корсар 8 пробуем тихонечко вот ветер нам мешает поджечь но ничего страшного мы это сейчас сделаем Ну что, давайте попробуем последнюю взорвать. Посмотрим, что получится. Black Tiger. Черный тигр. Пробуем. Что-то пошло не так Ну неси другую, есть у нас что-нибудь там еще мощное? Серенькая Она мощная вроде, Серенькая, не мощная, неси маленькую вот эту Да Перчатку сними Давай тут даже. Я на трассе сейчас поджигай. Чтобы я попал. Ты люлю не попадаешь. О, какая дырка. <толкнул> Что же с этой у нас? С черным тигром-то? Что-то пошло не так. Дымится еще. Давай еще маленькую, давай. Ой. Маленькую и поднись туда. Сделай да? Вот здесь сделай. Тут отверстие сделай. Бомбает тебя, бомбит меня. Все, почти разорвала. Давай сюда еще одну, да. Давай, вон сюда ложи. Серую? Не, ту, которую. Давай серую, давай. Что за серая? Давай попробуем серую. Иди сюда. Ну сюда похожешь? Ну еще разок и все. На этом мы закончим. Давай. Ну, так сделай, дырочка. Вон здесь сделай. Ну давай так вот. Вот. Ну на это, На этом наверное все. Подписываемся на канал, не забываем ставить лайки. Ждем следующего видео. Всем пока. Спасибо за просмотр.